во время выступления в дубае галкин разнес фейки россиян которые те активно распространяют об украине оказывается украина была нашпигована натовскими базами где ги лесбиянки в перерывах между обогащением урана для создания грязной бомбы скрещивают коронавирус с обезьяньей спа и начиняют через попу этим коронавирусом боевых уток чтобы они летели и планировали нападение на беларусь с четырех сторон выразил в своем монологе всю чушь галкин которую российская Пропаганда постоянно вливает в уши своих граждан. Что оказывается, мы не знали, оказывается, Украина была нашпигована натовскими базами, где геи-террористы и лесбиянки-каннибалы в перерывах между обогащением Урана для создания грязной бомбы, скрещивая коронавирус обезьянной и начинали через жопу этим коронавирусом от боевых путок, что они влюбили, так сказать, и планировали нападение на Беларусь с сторон. Кроме того, пошутил Галкин и над фейком о том, что Украина планировала покушение на российского пропагандиста Владимира Соловьева. Но когда сказали, что на Соловьева готовится покушение, представляете, вам ха ха, -ха но человек был в опасности. ФСБ вовремя обезвредила ячейку нацистов. Слава Богу, они не успели напасть на Соловьева, но у них изъяли два пулемета миномета, нацистскую литературу, как это они еще не добавили осиновый кол и кровь девственниц, прокомментировал Галкин. Учитывая всю эту фейковую информацию, которую российская пропаганда распространяет в России об Украине, Максим Галкин предположил, что явно эти пропагандисты что-то употребляют, прежде чем пустить миф в народ, что они там принимают. «Дайте мне эти препараты, я тоже хочу. Дайте мне эти грибы», — сказал артист со сцены.